Сорт острого перца халапеньо там. Этот перчик еще называют перец гринго. Это слабый острый сорт перца. Острота у него от 2 до 4 тысяч сковелей. Он очень-очень плотный. Имеет вот такую вот плоть, укрытую микротрещинами. Созревает он темно-зеленого цвета. До красного. С вот таким вот переходом. Если посмотреть срок созревания этого перца. 75-80 дней. Этот перчик. Имеет небольшую остроту. Но если убрать из перца. Саму плаценту и семечки. Он будет иметь практически нулевую остроту. Это все кто любит перец без остроты. Ну любит вкус холопенью. Это самый-самый подходящий сорт. Вот так, сейчас листочки поубираем, чтобы лучше было видно. Его можно выращивать как в открытом грунте. Так можно выращивать и на подоконнике. У меня кустики невысокие. Хотя высота такого куста может достигать от 50 до 70 сантиметров. Он хорош в закатках. Его можно делать соусы. Вот такие небольшие кустики. Кустики у меня где-то в пределах. Ну, сантиметров, наверное, 25. 20-25 сантиметров, не больше. Так эти кусты могут быть очень-очень высокие и давать большие урожаи. Его можно выращивать как в теплицах. В теплицах кусты будут высокие. Также можно выращивать в открытом грунте. Можно выращивать на подоконнике. Вот паучок у нас бегает здесь. И на подоконниках он не будет занимать много места. И будет давать им хороший урожай. Очень хороший сорт, если кому понравился такой сорт, вы будете заказать его у нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео обзоры.